Это так просто притормозить на повороте, чтобы прошел пешеход. Тогда его пальто и ваша совесть будут чисты. Это так просто сказать ребенку, который разбил елочную игрушку. Ничего, малыш, это на счастье. А не кричать полчаса, как будто он разбил не шарик, а ваше сердце. Это так просто позвонить маме сегодня, а не потом. Это так просто встать после спектакля и аплодировать стоя. Ваши ноги выдержат, не бойтесь, а артистам будет приятно. Аплодисменты их награда, другой у них нет. Это так просто, оставить свое мнение при себе, если вы с чем-то не согласны, а энергию, которая уходит на ядовитые замечания и комментарии, потратить на созидание. Это так просто. Будь благодарным и говорить спасибо за то, что вам уступили место, быстро ответили на ваше письмо, согласились с вами пообедать. Потому что, если честно, вам никто ничего не должен. Ни родители, ни дети, ни коллеги, ни друзья. Это так просто сказать нет всему, что вам не близко. Людям, которые делают больно и не разделяют ваши ценности, грубиянам и сам плохой музыке, скучным книгам. Уважайте себя. Нет всему, что вас разрушает, да всему, что делает вас счастливым. Ведь это же так просто отправить смс «люблю тебя», просто так, бесполонно, потому что вам повезло, вам есть кому написать. Это так просто нарушить правила, оказаться смешным, проспать, или надеть самое нарядное платье в самый серый день и есть из праздничного сервиза омлет и гречневую кашу. Удивительно, но из таких маленьких вещей, из всех ваших спасибо, ничего страшного, я с тобой, люблю тебя, я тебе рад. Складывается наше простое, но такое желанное для каждого человеческое счастье. Это так просто.